Банде Групада Дондам Бхакта Биндасамам Нитам. Сриджайтана Прахум Банде Нитаха Нандасаходи Там. Сриджанда Нандана Банди Радика Даям. Гопи Ванча, Калпотору, Эшке, Пасиндме, веча, Патитаананг, Павне, Бхавишнабе, Бью, о, Наму, Нама, Муканкаро, Тивача, Лангпанглонг, Хетгирим, Ятке, Снафакти-паде-деви-саттва-ваттвайи-наму-намаха Нарая-на-намас-криттва-нарунча-и-ванараттвамам Девиң-сварасватиң-весаң-дату-jayо-мудирай jayо не кишна катху Гаури-патрасы-прақаса-не-ча гуру хакти жокта Вакти прамодакш Jagodarun Deyam sadapari bhavagnam saranyam Vihita tiham Bande chataya. Бисфуреджит, тогда мы пигаем поводу Пурна, ну рагара, сосагара, сахара, мурти. Сара, Кришна, Сияддайта Бададхарасива Садихи кришна кришна кришна кришна Аяануламмитабху жоу канукаха бодато шанкертанай капиторо камалаа ютакшо вишам баруди жа баруд жугадарм пало банде жагату Кришна Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Сура БАВАНА РУПЕНА САДАННА РАНАМ ГАНГАТАРАНГА РАМАНИЯ ЖАТА КАЛАПАМ ГОВРИ НИРАНТАРА ВИВСИТОБАМ БАГАМ НАРАЯНО ПРИЯ МАНАНГО МАДАП ВАРАМ Ваги саджшо бадани, лакшми сача бхакшаси, ясья Хари Кришна, Раму Раму Харе Харе Калаха Калирвалина Индио Баири Варга Бхактипат Ихо Канта Кокоти Рудха Ха-ха Кожа Мекки Махам Кароми Срит-Чайтан-На Чанда Кипам Кароши Калаха Калирвалина Индио Варга Бхакти-пат-и-хо-канта-ка-коти-рдхо-кайяме-ки-махам-кароми-чайтан-на-чандо-judи-на-адъyам-ки-фам-кару-си. шри шри шри бхакти Шри-шри-шри-ла-бхакти-сидханта-сарасвати-гасвами-такор-права-права-права-права-хамса-драгат-гуру-сказал, гуру сказал if we cannot become Gurudeva-дхатма, then we cannot get success in our life». Бхазана. Едином с Гуру Деву, atma, мы не сможем достичь успеха. Что означает Гуру Татма? Это постоянное памятование о том, что Гурудев не отличен от Бхагавана. Это первое определение. Не просто понимать это на словах, но всем сердцем чувствовать, что Гурудев не отличен от Гуру Дева. Простите, от Гауранги. И помимо этого Гуру Дева должен быть единственным объектом моей It любви. Потому что если я буду любить кого-то еще, это говорит о том, что я нахожусь my под оковом этого материального мира. Сейчас вам непонятно, что я говорю. Вы не осознаете этих слов. Мои шикша-гуру, мои дикша-гуру принадлежат к одной неделимой гуру-татве. Как только я обрету парамахамса-даршан, в тот день, куда бы я ни посмотрел, я повсюду буду видеть Гурупада Падму. Мне больше не захочется наслаждаться. На кого бы я ни взглянул, на мужчину, женщину, во всех я буду видеть Гурупада Падму. Его проявление. Это It есть Парамахамса Даршан. Во всем мире не будет ничего, чем вы бы хотели наслаждаться. Here, Вы не actually, будете воспринимать ничто вокруг себя как объект своего наслаждения. Вы будете видеть проявление Гуру Пада Падма повсюду. Можно занять пост ачария, завести тысячи учеников, проповедовать за границей. Это еще не признак успеха. Много раз я в открытых собраниях говорил со смирением, что до тех пор, пока мы не установимся во двае гьяна татве, мы не должны проповедовать. Поскольку пока этого не произойдет, мы не видим Кришну повсюду. Мы не видим Кришну во всех и каждом. Поэтому до этого момента мы сможем привлечься либо женщинами, либо деньгами. И то, что мы говорим, не будет являться харикатхой. Это будут простые лекции. А лекции лекция это не харикатха. Итак, пока я не установлюсь в Адвайганататве, я не должен проповедовать. Ведь если я буду проповедовать в таком случае, то я не только свою жизнь разрушу, я разрушу все вокруг. Итак, единство в многообразии и многообразие в единстве. Необходимы прямые осознания. Шрила Сачитананда Такур много раз говорил, что если вы сами в совершенстве не следуете, Правилам предписанием не нужно проповедовать. Прежде всего, проповедуйте сами себе. Но ну, кому интересны слова Бхактинарадакура? Хотя бы пару преданных приведите в пример которые в точности следуют наставлениям Шилы Прабхупады и Бхакти Внадтакура. Тех, кто, прикоснувшись к Нарисинга Деву, смогут поклясться, что они в точности следуют их наставлениям. Кто может поклясться? Никто, потому что они знают, что если сейчас они соврут, то это повлекет страшную смерть за собой. Сила Бхактивайлабхатирхага Госвами Махарадж кричал в последние свои дни Харикатху, кричал, что никто, никто не хочет Бхагавана. Все хотят что-то от Бхагавана, но никто не хочет его, Бхагавана. Все просто хотят получить. Бхагавана на себе в слуге. Все и каждый. Order, order и это не умонастроение преданного, это не преданные. So, Итак. Пока вы не достигнете, не займете абсолютную позицию Гуру Дева Татма, вы не сможете обрести полную милость Гуру Пада Падмы. Это невозможно при помощи денег. Можно создавать видимость того, что вы хороший ученик, но это не принесет милости, полной милости Гурудева. Только когда вы станете, только когда вы осознаете, что Гурудев не отличен от Бхагавана. Поэтому, когда доволен Гуру Дев, доволен Бхагаван и Ваишнава. Поэтому для нас гораздо проще удовлетворить Гурупада Падму, Гуру и вайшнава чтобы они стали довольны нами от всего сердца, и тогда мы сможем достичь успеха, в противном случае это невозможно. Когда вы осознаете, когда вы чувствуете, что Гурудев единственный объект вашей любви, вспомните, что говорил Шнива Сачарья. Вы можете запомнить все шастры, вы можете наизусть цитировать их, проповедовать. Но это еще не говорит о том, что вы достигнете высшей цели. Бхактинат Такур говорил, что вы подразумеваете под проповедью. Если вы при помощи своей проповеди не можете изменить сердца преданных, прежде всего измените свое сердце, и затем идите проповедовать. Итак, если вы выучили наизусть все шастры, но при этом не развили огромнейшую любовь к Гурупада Групадападме вы не сможете обрести Бакте. Это очень а четко говорит Шриниваса Чария. Сутой ропита, сасастрой, Кришнее вакти Балаван, Адолу джесшун, Шад Гуру Падаму, юе, Сутой ропита, сасастрой, Кришнее вакти not at all. for Guru You can see blind if Любовь к Гуру Падмии должна быть такая, что без него вы будто бы слепы. Но сейчас, сейчас вы как совы. А сова днем ничего не видит. Но ночью, когда другие не видят, она видит все. Но днем... От солнца она прячется. Так вот, мы также не видим ни Гуру Падападма, ни Вайшнавов. Мы на, на самом деле являемся еще страшнее Камсы и Хирани Шипу. Мы не можем выносить присутствие Вайшнава, не можем сносить. Мы, мы стремимся изгнать чистого преданного из общества. Нам невыносимо Его присутствие, потому что если есть чистый преданный, то все будут выражать почтение Ему. Это мой опыт. На, на практике я познал это. На протяжении всей своей жизни я наблюдал это. Я видел, как Гуру Патпадма и гу... наша Гуру Варга я видел, насколько прекрасны представители нашей Гуруварги, те, кто следовали Прабхупаде. Именно поэтому я по сей день жив, я рассказываю Харикатху. Благодаря общению с вашнавами, она настолько важно, что оно для нас важнее, чем общение с Бхагаваном. Если Бхагаван сейчас предстанет передо мной, что я получу от общения с Ним? Он не будет прославлять себя. Таким образом, мы для нас гораздо более важно общение с преданными, с Гуру, с гуру который будет прославлять Бхагавана и его лилы. И благодаря этому произойдет подлинная встреча с Господом с Бхагаваном. Как вчера я говорил, Харикатха из уст Парамахамса Вашнава то же самое, что непосредственная встреча с Господом. Что мы можем увидеть своими глазами? Бхагавана мы ими увидеть не можем. Так же, как гуру и Вашнавов. Даже если сейчас Богован предстанет передо мной, я не вынесу его энергию. Мы потеряем сознание, потому что Богован настолько могущественен, что нам невозможно будет находиться рядом с ним. Поэтому для нас лучше слушать Харикатху, больше и больше. День и ночь. Сейчас я бы хотел поговорить о Вриндаванда Стакур Махашая. Итак, Вриндаванда Стакур является Гурудева Татма. Он обладал такой глубокой любовью к Нитянанде, что нам сложно представить. Куда бы он ни посмотрел, он всюду видел Нитянанду. Именно поэтому книга, которую он написал, так важна. Читание Бхагаватам. Одно единственное слово, которое исходит из уст чистого преданного, которое он произносит от боли и разлуки, обладает огромной ценностью. Возможно ли, Читая книги тех, кто уклонился от Прабхопады, достичь Бхагавана. Невозможно, потому что они сами не обладают. Они сами не обрели Бхагавана. Прежде всего, причина в том, что они уклонились от Шроутапантхи. Они могут писать тама книг, проповедовать по всему миру. Это еще ни о чем не говорит. Итак, Такур Махашая не проповедовал в западных странах. Но, тем не менее, св... через свою книгу он даровал нам Гаурангу Махапрабху, так же, как это сделал Кришнадас Кавирадж Гасвами. Читание, читание чиритамы, это читание Бхагавата, не отличное да, от да, читания да, Махапрабу. Прабхупат, told, so Прабхупат давал нам настолько тонкую ситханту, even, even, что day, ее сложно they постичь. They day, Однажды, This logo. Why I put two Why Lotus Итак, Прабхопад хотел один определенный, сделать определенный Итак, логотип, но, пропхоп... но какой-то предное изменил. Изменил. Когда Прабхупат увидел конечный результат, он спросил кто это сделал. И тогда он дал ä, объяснил, сказал, что вы не имеете права вовлекать в служение чистого преданного. В служение. Вовлекать чистого преданного в служение. себе. Если он сам хочет совершить какое-то служение, он может это делать, но мы не должны никого заставлять совершать служение себе. И не только себе. Наша гуруварга использует отборные слова Объяснение стихов. Дара, Что такое дара? Дара переводится как жена, но в действительности это слово мужского рода. А патни патни также жена, но женского рода. И калатра. Также переводится как жена, но оно среднего рода. То есть посмотрите, насколько сложен санскрит, и гуру, наша Гуру Варга подбирает всегда точные слова, которые в точности передают смысл. Итак, вчера я хотел донести до вас, что Прабхупад объясняет нам, что Гауранга и Нитьянанда проявляют Вишая Виграха Лилу, несмотря на то, что они являются Ашрай Виграха. Вриндаванда стакур прославляет Гор Нитьянанду в стихе, который мы сейчас читаем. Иногда вы можете заметить, что я говорю что-то, что не содержится в читании Бхагавати или читании Чаритамрати. Я привожу шлоки из других писаний, потому что читание Бхагавата содержит в себе саму суть. Когда Мурари Гупту наблюдал игры Махапрабху. Он видел все. Он наблюдал всю Навадвипалилу Махапрабу. И Запомнил ее, запомнил в деталях все. Он на самом деле является Аханумаджи Махараджи, поэтому обладал замечательнейшей памятью. На самом деле, помните, запомните, что Ахануманджи... нет большего пандита, чем Аханумаджи Махарадж. Он настолько умен. Но по своему смирению он говорит, что я просто... Животное, я обезьяна, ничего не знаю. И он написал столько деталей о играх Махапрабола. На основе этого составлена книга Нимай. Она опубликована на Бенгале. Это такая замечательная книга, что если вы будете читать ее, будете смеяться, плакать, танцевать от счастья. И необходимо перевести ее на английский. Время мало, тем не менее мы должны успеть. Glorification. Aba tir, aba в этом стихе no. говорится, что True. и Гауранга, no, no, that right. и Нитянанда приняли like, рождение like, in, в этом in, in мире. Shansky, eh, а что означает Нара? Нара означает человек. Нара означает, человек". Нарау", нараха означает много людей. Много склонений существует в санскрите. Английский так прост, просто, можно сказать, никакой грамматики. Но в санскрите все гораздо сложнее. Из-за глубочайшей милости они пришли в этот мир а паре означает безгранично пар означает ограниченное тем самым Вриндаванда времена показывает нам что Нитянанда безграничен. А как можно вступить в отношения с, безграни... с бесконечностью? Для нас это невозможно. Завтра мы поговорим об этом в деталях. Итак, Бхагаван именно поэтому принимает форму человека и приходит в этот мир. Как обычный человек. Он, вначале он ребенок, потом он подрастает, становится прекрасным юношей. Один мусульманский поэт. Мама была хинду, папа был мусульманин. Таким он был выдающимся писателем, что даже Рабиндра Нат Тагор, знаменитый индийский писатель, побаивался его. Он был пожарным. И на работе он писал стихи. Он был мусульманином, мусульманским писателем, но писал о Кришне. И настолько замечательно писал, что не сравнится даже с тем, что делал Рабин Ранат Тагор. С тем, что писал Рабин Ранат Тагор. Написал так много песней, песен. Он писал, ты маленький мальчик, но играешь с бесчисленными мирами. А Рабин Ранадта Тагор Написал эти строки. Благодаря им он получил Нобелевскую премию. В переводе они означают, что с внешней точки зрения ты обладаешь границами, придя сюда, как обычный человек. Кажется, что твое тело имеет границы, но на самом деле это не так. Ты безграничен. Бесконечность заключена в твоем образе, в твоем теле. А Вриндавандастакур Махашая пишет это. Вы поняли теперь, наверняка, что такое Паричинья? Бхагаван бесконечен, безграничен, но для того, чтобы пролить на нас милость, Он пришел сюда, приняв определенную форму, форму обычного человека. В противном случае мы не смогли бы установить отношения с Господом. Как вспомните случай с Арджуной. Он был близким другом Кришны, но увидев его вселенский образ, он был готов отказаться от дружеских отношений с Кришной. И попросил, пожалуйста, прекрати. Я не могу больше смотреть на Твое величие. Я хочу видеть Твой двурукий образ или как максимум четырехрукий. То есть, узнав о величии Кришны, о его вселенском образе, если бы он не являл человекоподобной лилы, то мы не смогли бы установить с ним, друж... установить с ним близких отношений. Когда Кришна предстал перед деваки в четырех форме, деваки поразилась, и ты наш сын. Но увидев состояние деваки, Кришна проявил на меня милости, предстал перед ней. Как новорожденный оказался на ее коленях, и тут же она забыла, что видела мгновение назад. Все это, все это благодаря йога -майям. То есть теперь вы понимаете значение слова Паричинья в форме Махапрабу. Заключена бесконечность, бесконечная концепция Господа. Но в действительности мы этого сейчас понять не можем. Это необходимо осознать. Шанкар Бхагавана. -бхагаван, Ишвара можно назвать и Шанкар Бхагавана. Ishva, Поскольку But он are, получает энергию от Бхагавана. So no? Господь абсолют. -бхагаван, он абсолютен. В действительности, и индру можно назвать ишварой, и но, но они не являются абсолютными ишварой. Поэтому в Брама Самхите сказано «Ишвара Парама Кришна», то есть «Ишвара Сачитананда Виграха». Кришна является высшим. Гур и Нитянады не отличны друг от друга, и они являются Верховным Господом. Почему Вриндаван Дастакур Махаша использует именно это склонение, потому что в нем содержится указание на вечное существование. Как я вчера говорил, если вы понимаете, что существование какого-то явления не вечно, оно относится к материальному миру. То, что вечно, то, что существует вечно, может называться сад. Таким образом, материальный мир асад. Он не является вечным. Все, что мы здесь видим, все, что мы чувствуем, временно. Тем не менее, мы не можем сделать такое же заключение, как делает Шанкарачарья, утверждая, что весь этот мир подобен сну. Махабрабху объясняет, да, материальный мир существует, тем не менее он временен. Разве это правда, что мы едим, спим, действуем, все это сон? Нет, сказал Махабрабху, это действительность. Тем не менее, она конечна, она временно. Итак, Гор и Нитянанда вечно существуют в трансцендентном мире. Они не подобны обычным живым существам, которые рождаются и умирают. На Швета находится город Хама, который существует вечно. два брата совершают баджан. Что означает совершать баджан? Посвящать все, что у вас есть, все ваши, всю вашу энергию, всю, все ваши средства, все, все, что у вас есть, служение Господу. Бадж корень это сева. Баджан без служения невозможен. Преданный всегда хочет прославлять Бхагавана, проповедовать его славу, славу Гуру и Вайшнавов. Потому что то есть, главный смысл служения — доставить удовольствие Бхагавану. Когда мы совершаем служение, нужно быть всегда сосредоточенным на этом моменте. Доставляет ли мое служение счастье тому, на кого оно направлено? Один преданный постоянно, время от времени, посылает мне пожертвования. Я знаю, что у него не так много денег. И я ему сказал, мне особо не нужны никакие пожертвования. Не нужны мне пожертвования. Я тебе уже говорил, совершай служение на Гавардхане, все, всюду, совершай служение. А он, а он служить не хочет. Он просто хочет обмануть меня вот этими пожертвованиями. То есть ему so, неинтересно, чего хочет мое сердце. И он посылает пожертвования. Итак, Шри Кришна Чайтанья. Он не пишет Гауранга Ниттянанда, он пишет Шри Кришна И это должно, это показывает. То есть что? это просто? Почему? Почему бы не написать просто Гор Ниттянанда? но What он пишет именно Шри Кришна Читания. Почему? Стриху Потому что он хочет about, указать the на то, указать на сокровенную лилу Шри Кришна Чайтани Махапрабху. Когда Вриндаван даст такой Такур Махажая, родился в этом мире, он даже курмахажая никогда не встречался с Махапрабхом. Когда Гауранга Махапрабху покинул этот мир, его маме было всего около четырех лет. То есть потом его мама подросла, вышла замуж. И потом только уже появился Вриндаванда Стакор. Но Нитьянанда оставался в этом мире, и именно с ним встретился Вриндаван Стакор. Вриндаванда Стакор. Следующая шлока, четвертая, и в ней указана причина прихода Нитьянанда и Гауранге. Насколько превосходна гора Аватара? Пока не, мы не получим полную милость Гурупада Падмы, Сарасвата, гора, Сарасвата Гуру Варги, этого не понять. Джайати ⁇ прославление. Викрам означает сила, могущество. Разная энергия, разная сила проявлена в этом мире. Есть сильные люди. Викрама ⁇ санскритское слово «энергия». Кальки-аватара — like это последняя заключительная аватара Господа, которая приходит в этот мир. Она приносит в ее руках оружие, при помощи которого... Бхагавана не касается Тама. Порой, но тем не менее мы видим порой, что Бхагаван злится. Кришна порой злится, когда он... Расправился, над Кампсой, он был зол. Даже Читание Махапрабу разозлился, когда Джагай Мадай разбили голову Нитьянанде. Он уже призвал свою чакру, но Нитьянанда взмолился. Ты обещал, что ты не прибегнешь к оружию в, это, в этом воплощении. Единственное твое оружие — это санкиртана. Итак, время от времени Верховный Господь проявляет гнев. Тем не менее, даже этот гнев приносит нам стопроцентное благо, лишь во благо нам. Парикшат Махарадж задает этот вопрос, почему Бхагаван убивает. Нет там, нет на самом деле в Господе злости, гнева как такового. Он лишь защищает своих преданных и убивает демонов. Почему приходит Нри Барахадев для того, чтобы убить? Нет, чтобы защитить своих преданных и расправиться с демонами. И тем самым он приносит огромную милость. Когда Рамачандра убил Равану, он пролил на него беспричинную милость. Он не из-за зависти убивал Камсу Равану. На рамнавами Титхи, я надеюсь, мы Рамчандо, по поговорим о глубинных чувствах Рамачандры, как он плакал в глубине сердца, о том, что ему придется а это сделать. Равана не понимал, что раньше я был, я жил на Вайкундхе а теперь я стал демоном, но Рамачандра все это прекрасно знал. Помните, я рассказывал историю. Как встретились на поле битвы, отец и сын, они не знали, а сын знал, что перед ним его отец, а отец не знал, что это его сын. Было запланировано целое сражение, и были проданы распроданы тысячи билетов, люди собрались, <coughs> зрители собрались, отец сражался, со своим сыном безжалостно. Но сын, что это его отец, не мог причинить ему зла. Он был очень осторожен. И когда отец уже... Практически убил его, сын вскричал «отец», и тогда отец, этот человек, понял, что это действительно его сын. Итак, самбанха гьяна настолько важна, что именно когда, только тогда, когда мы ее обретем, мы поймем наши обязанности. То есть, когда отец понял, что перед ним его сын, он... Понял свои обязанности, то есть никому не надо было его э, учить тому, что, раз этот твой сын, ты должен его любить. Это все естественно проявилось в нем. Любовь естественно проявилась в нем. Итак, самбанха настолько важна, что как только вы ее осознаете, разобьете, вы погрузитесь в служение. Итак, теперь вы поняли значение слова Вишутха, Викрамам. Кришна также совершал какие-то политические игры. Он очень хорошо разбирался в ней. Но это не говорит о том, что Он был политиком, то есть, имеется в виду, лицемером. То, что делал он, было совершенным, а то, что делаем мы, горизном. Итак, Вишутха викрама. Все, что бы ни делали Гауранга совершенно. Нет никакого осквернения в их действиях. Они чисты. Мы видим, что Кришна прибегает к оружию. Несмотря на то, что Кришна поклялся, что Он не прибегнет, не возьмет в руки оружие на поле битвы Куркшетра, тем не менее Он нарушает это, этот обет. Это обещание. Питама Бишма говорит, я хотел, я хотел сражаться с тобой ради того, чтобы ты нарушил свое обещание. Ты дал обещание, что ты не будешь принимать, брать в руки оружие, а я решил, что я заставлю тебя сделать это. Я хотел to... показать, насколько сильно ты любишь своих преданных, что prepared. ради них готов даже отказаться от своих слов, so нарушить nighamma свои обещания. Когда Кришна пришел увидеть Питама Бишму, когда тот уже был на смертном мадре, тот сказал, ты выпрыгнул с колесницы, как лев, решил. То есть, как Лев побежал на меня, чтобы убить меня? Это, это ты нарушил свои обещания, и вот это твой прекрасный образ всегда со мной. Насколько сильно ты любишь своих преданных? Кришна просит своего преданного, Арджуну, провозгласить, что мой преданный не умрет, никогда не умрет. И тогда Арджуна спрашивает, а что же ты сам не скажешь? А Кришна говорит, что порой я нарушаю свои обещания, но обещания моего преданного никогда не будут нарушены. Разглашай по всему миру, что мой преданный you you бессмертен. Can announce, <laughs> Итак, все деяния Гоуранги Нитиананды чисты, вишудха, и даже внешнего проявления гнева в действиях не существует, не встречается. Были те, кто открыто противостояли Гуранги, но он не гневался на них. Вспомните, какой киртан пел Шила Бхактва Бхатирдха Госвами Махарадж». Мой гуру Махарадж отправлял меня к нему. Как мы наслаждались в то время, как танцевал и пел Махарадж. Сейчас все, все... нет этого. Такое наслаждение. Вот это время, гора Пурнима. Сейчас мы погружены в Харикатхон, но тогда, тогда мы шли с Бхактавабы Тиртхой Господи Махараджами и наслаждались его присутствием. То есть были счастливы, как он пел. Акротха парамананда. Акротха означает, нет даже намека на гнев. То есть акротха парамананда нитянанда рай. Я хочу вновь и вновь слушать этот киртан Шрила Бхакти битирти Гасвай Махараш. Он так глубоко трогает мое сердце. Шонара Парвата З... как золотая гора, он катается по земле. Такой замечательный киртан. Если вы хотите изменить свое сердце, вы должны слушать, слушать киртан. Нужно публиковать эти киртаны для того, чтобы каждый мог обрести благо. На Параматале Махарадж прыгал, подпрыгивал, и все мы тоже подпрыгивали, глядя на него. Сейчас я не танцую. Прежде я привык танцевать, а сейчас не с кем танцевать. Я не могу uh, на танцевать, танцевать, okay. но внутри сердца so, я в сердце so я всегда jayati, танцую. So jayati, so jayati going to, going to руки руки Махапрабху достигали. Колен. сара сара Порой он проявлял это настроение. Нитянанда нет, но порой Горанга проявлял. Sometimes watching some six sand is and also saw. Sarvamarty also saw. So Sarabhujov. Sarabhu Jov Bahuda Phakti Rasahhi Nartakah. Sarabhu Jov. Sarabhu So you see Shatosankani Bhujani Yasusa Ajanu Lambita Vhika. Okay. Sannyas, time, Когда Чайтанья Махапрабху был в Саньяси, об этом мы будем говорить вечером, какую удивительную, совершенную милость он проливал. Сарамбам Батачарья узрел его шестирукий образ so, и потерял сознание. если вы хотите так, Гуранга Махапрабху — Гуранга Махапрабху — Верховный Господь. Нитиананда также является Верховным Господом. А давайте Гасай — Верховный Господь. Об этом no, также no, сказано no, в Шастрах. No, у Гауранги Нитянанды, Адвайта Гасая, по две руки. Гауранга совершает санкиртану, он пьет расу. И они постоянно танцуют. Бхудха Бхакти Расави Нартакаха- Here singular number. Externally you can find singular number. But previously, Vindavan Dastaфra already wanted to indicate. Wanted to indicate, no? Гов Нитянам, Гов Нитянам. But here singular number speaking, okay? Because the book name is Естчетана Бхагаваднам. So, Сваров Бху-йов Бхудха Бхудха Бхакти Расави Нартакаха- Нартаках. Нарта В единственном числе. Прославляя Гурангу, мы в то же время прославляем Нитянанду и Двайтагасая. из за выдающейся преданной раса выходит за границы, как Ганга спускается в Гималаях в этот мир, и как Алаканадда стекает вниз, разделяется на несколько потоков, всю жизнь Махапрабху. Махапрабху переполняла раса. На эту тему есть много киртанов. Я думаю, что будет хорошо собраться и совершать киртан на Гаурапурнимо. Это Гауранга и Ньянанда танцевали вместе с преданными, и раса распространялась повсюду. Если... То есть по сей день вы могли бы, вы можете увидеть это Танец лила, Гор Нитянанды. И это до лила до сих пор происходит здесь. Yeah. Это следующий стих, который также является прославлением, вступительным прославлением. Мы прославляем Верховного Господа Гаурангу Махапрабу Шри Кришна Чайтания Чандру. Мы прославляем его трансцендентные игры. Хотим прославить все его пракриталилы. Вриндавандастакор Махашая пишет, что если Ананта Дев захочет прославить Махапрабу, это займет бесконечность, поскольку слава Махапрабу безгранична. Пракита, супер приор, Пракита, лила, вилаш, of evergreen, eternally present, excellent, unique, unbeaten. this kind of лила, glorify, all his, all his лила, I like to glorify, jayati, jayati, kirtir, jasso, nitya, pavitra, after that, jayati, jayati, bhitya, tasso, бище ша jayati you know, it is written, actually, in general, giving meaning, after that, giving some explanation. First of all, giving general meaning, приводит общее значение, затем дает объяснение. Бриндаван даст такой, простите. Сарва-джагат Прабху, он господин бесчисленных миров, он Джаганат. Даже неграмотный поймет, что означает джаганатх. Джага плюс натх — Он, Господь Вселенной. И Прабхупад в своих комментариях пишет это. Махапрабху это садчит Ананда Виграха. Он Господин всех. Он Господь всех богов. Ишвара всех Ишвар. Как в как читание Махапрабху, во время своих детских игр подшучивал над маленькими девочками, забирал у них фрукты, съедал их. Те злились. А Махапрабху говорил: кому вы поклоняетесь? Ганга и Дурга, мои служанки, Шанкар мой слуга. Поэтому поклоняйтесь мне. Махапрабху говорил абсолютно истинно, но девочки злились. Как много раз я рассказывал, когда Шачима при... делала приготовление для поклонения Шашчима, для того, чтобы Немай вырос умным, и она подождала, подождала ждет подходящий момент. И целый день она готовила, пока Нимай играл, и думает, как, как мне пройти мимо Нимая, когда он играл во дворе, чтобы он не увидел, что я приготовила. Она все положила на поднос, накрыла полотенцем и понесла в храм Шаштима. И тут же она видит, что ей навстречу идет Нимай мой подходит и спрашивает, «Куда ты, мама, собралась?» «Иди домой, я бы скоро приду». «Нет, скажи, куда ты пошла?» «Иди домой». «Я скоро приду». «Что у тебя в руках?» «Ничего, ничего в руках нет». «Иди домой». А он не успокаивался. «Покажи, что у тебя в руках». «Я тебе не дам никуда пойти». Шачима выше Нимая, то есть она поднимает эту руку с подносом, но каким-то образом схватила, что на тарелке стал есть. Нимай говорит, кому ты собралась поклоняться Шаште? Что ты расстраиваешься? Если я приму этот просад, Шаште будет очень счастлива. Шахчимата, молится Шахчима, пожалуйста, не злись на моего сумасшедшего сына. Что он говорит? Тем самым Махапрабху четко говорит, что я Господь всех богов. Я Господин всех. И его мы хотим прославить. Мы хотим прославить всех преданных гауранге Махапрабху прежде всего, потому что они подобны медоносным пчелам. Без них как мы сможем получить мед? Таким образом, мы во вторую очередь должны предлагать Гауранги поклоны. А в первую очередь мы должны предлагать поклоны тому, при помощи кого мы сможем обрести мед. А это преданные so, гауранги. Гау гауранга Гаурасундар, Гауранга. То есть мы прославляем Гаурасундара, Гауранга, его преданных, persa, всех uh, его вечных eternal. спутников, всех, кто дорог ему. Сарваприянам нам. Множественное число. Итак, мы хотим прославить тех, кто являются близкими спутниками Махапрабху. Вместе они танцуют и воспевают славу Махапрабху. Их танцы и киртан очищают бесчисленные мира. Когда преданный кричит «Харибол», Земля очищается, арайские планеты очищаются, и все вокруг. Нам это не ясно, но это так. Итак, мы очень удачливы, что мы узнаем это глубинное значение от Бхактивана Такура и Шила Прабхупады. Итак, завтра мы перейдем к следующей шлоке, а на сегодняшний момент мы дошли до пятой шлоки. Вспомните шлоку, с которой я сегодня начал. Если бы, если, Маха Прабху, если бы Читание Махапрабху не явил своей беспричинной милости, у нас не было бы никаких никакой надежды. is a chance so don't waste your time